Всем привет! Вы на канале Ростиксона. Весной 2021 года одним из самых главных трендов криптовалютной индустрии стал NFT-токены и меньше чем через год уже никого не удивляет, что первую запись в Википедии продают за 750 тысяч долларов, а кинокомпания Miramax собирается судиться с Квентином Тарантино из-за продажи NFT на не вошедшие в криминальные чтиво цены. Одним из самых ярких проектов 21 года стал The Sandbox Game. Что за этот проект, как устроен, я расскажу вам в этом ролике. Этот ролик выпускается при поддержке одного из ведущих криптовалютных бирж Gate.io. В этой бирже вы можете торговать множеством криптовалют, которые нет в других платформах. Как покупать монеты в этой бирже, чуть позже вам расскажу. Так что смотрите видео до конца. The Sandbox Game – это многопользовательская онлайн-игра, использующая технологию блокчейна с элементами децентрализованных финансов, (DeFi) и незаменяемых токенов NFT. Sandbox – это целая игровая метавселенная, в которой игроки могут покупать и продавать земли, создавать и реализовать свои проекты, NFT-токены, а также участвовать в управлении проектом, определяя вектор его дальнейшего развития. Дословно, название проекта переводится как «Песочница» и в этом названии отражается его суть — создание базиса для реализации новых игровых продуктов. The Sandbox позиционирует себя как платформа для создания и монетизации игрового опыта, в которой участники создают свои игры и целые виртуальные миры. При этом создатели имеют право собственности на свои творения. На игровой торговле площадке Marketplace используются три вида токенов. Сент – песок, нативный токен игры, работающий на сети Ethereum в стандарте RC20. Основная валюта игры используется для всех транзакций. Ассетс – актив. Создаваемые пользователями игровые объекты являются незаменяемыми токенами NFT, использующими стандарты RC. 1155. Эти объекты уникальны и у создателей есть на них право собственности. Land, Земля. Это земляные участки. Технически это тоже часть NFT токенов, но в стандарте RT721. Такой участок можно купить, продать или передать в аренду. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых,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 Токен SAND используется для выполнения всех транзакций и взаимодействий во всей экосистеме The Sandbox. Игрокам необходимо владеть SAND, чтобы играть в эту игру, настраивать свои аватары, покупать земли или обменивать активы на Sandbox Marketplace. Также являясь токеном управления SAND, позволяет своим владельцам предлагать и голосовать за изменения в платформе через структуру децентрализованной автономной организации DAO. Sandbox. Это многопользовательская контент-платформа, которая позволяет игрокам создавать метавселенную игру, менять ее внешний вид и содержание. В отличие от многих игр, в The Sandbox нет заранее определенного игрового мира и заранее продуманного сценария. При этом, помимо создания и добавления своих объектов в игровой мир, пользователи могут заработать на продаже своих творений. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптовалюты мира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.